Передают, что Саубанда будет доволен им Аллах. Рассказывал, что Пророк али вассалям сказал, «Я знаю людей из числа моих последователей, которые придут в судный день с благими делами величиной с белые горы Тихамы, но Аллах превратит их в рассеянный прах». Саубан сказал, «О посланник Аллаха, опиши нам их качество, дабы мы не оказались из их числа, даже не подозревая об этом». Пророк миром и благословения Аллаха сказал, «Они являются вашими братьями, и кожа их подобна вашей». Они распределяют ночь так же, как и вы, но стоит им остаться наедине с запретами Аллаха, как они нарушают их. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал о мусульманах, которые тайно грешат, но касается ли это каждого, кто грешит наедине? Если человек не совершает искреннее тауба за тайные грехи, то его благие дела, совершенные на показ, не принесут ему пользы и будут стерты, как сказано в хадисах». А бывает так, что тот, кто искренен в своем ибадате, может постоянно грешить, но совершение им этих благих дел в конечном итоге предотвратит его от греха. Абухурай Рада будет доволен им Аллах говорил: К пророку, алейхиссату вассалям, подошел человек, и Он сказал: Этот человек ночью молится, а утром ворует. Пророк, саллиллаху алейхи сказал: Воистину, его молитва остановит его от этого. Я хочу рассказать вам хадис рассказывая который которой, достопочтенный Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, упал в обморок трижды. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, рассказал мне о том, что первым из людей, кого будут судить в день воскресения, окажется человек, павший в сражении за веру. Его приведут, и Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я сражался ради тебя, пока не погиб в сражении за веру». Аллах скажет, «Ты лжешь». Ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили, он отважный, и они говорили так. После чего относительно этого человека будет отдано соответствующее повеление. Его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Затем приведут человека, который получал знания, обучал ему других и читал Коран. И Аллах наполнит ему о своих благодеяниях. И он признает их. А потом Аллах спросит, и что же ты сделал в благодарность за них? Он ответит. Я получал знания, обучал им других и читал Коран ради тебя. Аллах скажет, ты лжешь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили, он знающий, и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили, он чтец. И они говорили так. После чего относительно этого человека будет отдано соответствующее повеление. И его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширные уделы, и которого наделил разными видами богатств.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 Этот хадис свидетельствует о категоричности запрета совершения деяний на показ и строгости наказания за них. Рия является причиной сгорания деяний человека. Его дела не примутся, дела его будут брошены ему в лицо. Судный день Аллах при всех людях скажет такому человеку «Ты тот, кто издевался над Аллахом. Ты тот, кто совершал вероломство. Какой тяжкий грех! К тому же человек получит наказание за то, что обманывал людей в этом мире. Имам аль да помилует его Аллах, указывал на пути избавления от Ирья. Первое – узнать о вреде и тяжести этого порока. Второе – испытывать отвращение к нему. Третье – скрывать свои благодеяния. Да дарует нам Аллах искренности и излечит наши сердца от показухи. Хотите получить базовые знания в диспуте с представителями всяких идеологий, таких как феминизм, материализм, либерализм, секуляризм –